Приветствую любителей предметно-материальной истории и снова приглашаю вас в гости к доктору Айболиту, антикварного ареала, реставратору Петровичу. За неприметным забором в центре Краснодара скрывается старинный особняк. Этот особняк когда-то построил владелец конефермы. В ней сейчас располагается детский садик там за забором. А дом он строил с интересным расчетом. Его, он, этот помещик очень любил играть в карты и строил свой особняк именно для этих целей. Посмотрите, какой интересный архитектурный план был у этого здания. Вот это парадный вход когда-то был. Вот. И в этом особняке располагались была одна большая комната для карточной игры и много мелких помещений, в которых могли переночевать друзья этого картежника. И а, в какой-то момент никто не приехал, ему было скучно. И он пригласил поиграть в карты своего конюха. А конюх жил в подвале, в задней части этого особняка. Именно в том подвале, где сейчас располагается мастерская нашего доктора Айболита. Так вот, пригласил он конюха поиграть в карты и проиграл конюху конюшне вместе с подворьем. Собрал свои остатки капиталов и уехал за границу. А время было лето 1917 года. Конюх не успел вступить во владение этим поместьем шикарным. И переехал обратно в свою конуру. А купеческий этот барский дом заняли коммуналки. И через много лет... Или уже 40 лет здесь живет доктор Айболит Кулеш Валерий Петрович. Почетный ювелир, реставратор, мастерская художника Ку. Нас ждут. Заходим в гости. Привет, Петрович. Сегодня наш доктор Айболит Петрович будет лечить... Собаку и старое зеркало. А у него в очереди на лечение уже, смотрите, выстроился тигр. И наверняка еще ряд других животных и предметов. Конечно, вот тут собаки, кони, Кури. люди. Все стоят в очереди. Приходи к нему лечиться. И корова и волчица так, это про петровича сказка приступим к нашим технологическим опытом по восстановлению предметов Ну вот поставлена задача пришла часть у вот такой красивой красивой собачки каслинская хорошая собачка но момент такой Отливались такие собаки с пушистыми хвостами. Отдельно. Хвосты отдельно, туловище отдельно. Хочется. Подожди, подожди, подожди. Давай конструктивно покажем, как выглядит собака. Друзья, смотрите. К Петровичу попала псина с отбитым хвостом. Нет, На самом деле он не отбитый. А разобранный хвост где-то по дороге потерялся. Ну да. Ну а Петровича. Желание всегда вернуть к жизни yeah. обиженное yeah. пользователями yeah. животное. И оказалось, что у меня в магазине появилась такая yeah. же собака. Это yeah. одна из первых yeah. э, послереволюционных собак. Обратите yeah. внимание, я потом крупнее покажу. У нее есть веточка, которая yeah. в дальнейшем ah. со скульптур собаки пропала, так как ну, довольно ага. сложно, увеличивает количество мелких деталей при отливке. И все вот эти собаки, они разные. С каждым десятилетием а, размер веточки. вот этой веточки уменьшался уменьшался, и в 90-х годах она пропала совсем с этой площадки. Ну а Петрович увидел в собаку. Не, хвост. Да, сказал, Но что. Дело в том, что по на можно хвост клонировать. Если он есть реальный, то можно взять генетический слепок да. и сделать хвост такой же, точно, как у собаки. И что интересно, делать это Петрович будет как обычно примитивными примитивными материалами да. условно говоря инструментами сделанными петровичем на коленке, на коленке и мы все это вам покажем вы сможете сами это все повторить теперь тебе слово петрович только смотрим ну камеру. Да. А, теперь тут видно как был процесс что хвостик тоже приставной был, он отливался отдельно, чугун, каслинский, тут штырь стоял. Ничего, наша задача, конечно, на коленке чугун, я, не, я ну, кто меня умным назовет, правильно? Ну, есть легкоплавкие сплавы. Например? А? Ну, я здесь гартовский. Это, которые в свое время типографские шрифты отливались из гартовского сплава. Типа свинца что-то. Да, да, да, да. Там цинк, и... Олова, свинец такой. но ну, он такой жесткий, хрупенький такой, ничего. То есть в домашних условиях это все можно сделать. Ну, это все, это на электроплитке плавится. Это всё, всё И мы это все покажем. Да, конечно. Так вот, значит, это вот, Леша, твой хвостик. Нам нужно теперь вот с, с вот этого места, где тут читается стык, стык хвоста с туловищем. Сейчас начнем делать слепок. Элементарный берем элементарный детский пластилин. Ну, взяли тут немножко заготовочку сделал из. Так, и находим центр, центральную линию, где. Стык был. Так. А, так вот, так вот. сейчас мило. Это Петер. Ну, ты ж Нормально. просил, чтобы.. Они все показываем, как должно быть, конечно. Ну, все да. показываем. Кто еще зрителям такое покажет, Петрович? Да. Это эксклюзив? Да, конечно. То есть Петрович по центру линии да. хвоста Пластилин. облепливает пластилином? Пластилином, да. Ну, чтобы снять вот, вот эту часть. сейчас. Одну половинку, а потом вторую потом половинку. Потом будет вторая, да? нет, нет, нет. Конечно, нельзя сказать, что получится Идеальная отливка нет, но хотя по детали какие-то получится нормальные. Так, теперь это лишнее убираю. Отрезали да. нужный кусок. Лишнее, да. Так, теперь что у нас тут? Друзья, О, я вот такое, это. честно говоря, такой технологии тоже никогда не видел. И для меня это тоже первый раз. Да ну ради Бога, ну чё ты же ну, слепить? Итак, так, на всякий случай тут. Да ну шучу, конечно, вы отливали в консервных банках и а, черепая. Да. ну все, ну, да, я по да, песке да. в глине форму делаешь, свинец нагрел на углях, и тут же аккумулятор разобрал, и уже получился крестик, костетик или еще что-нибудь. Все через это проходили. У меня под домом стройка была, 14 лет дом строили, в этот э, выставочный зал. Ага. 14 лет его строили. Помнишь, сколько там был подвал? Это, этот? это на Рженикидзе Да. О, так здрасте, я же его проектировал. А. Это же Катамановский дом ну, такой. да? Вот. А, а я на это 5, 34 дом. Вот это там кубик. А. Так. Ну ладно. Так, защиту такую, чуть, -чуть. Это что мы сделали сейчас? Рак? Это да ку... нет, это я, чтобы сильно, сильно мусор ушел. Все, я понял. Ну, ну нам-то нужно тут только эту -то корочку снять. А -а -а. Теперь э -э простейшие. простейший... Видите, пойти... что получилось, да? Сейчас ин... нужно пойти этот <звук> инструмент... <звук> ин... Собака боится. Да. что получит новый хвост и Все. убегает. Ага. Как... Ну вроде бы нормально будет. Не получилось. Сейчас выставить. Вроде бы как горизонтально. Отлично. Так, теперь э, сейчас я принесу. Принесу гипс. А я вам покажу, что тут у Петровича да. за склады. Посмотрите, сколько здесь. Просто. Вот просто всего, что только может э, быть. Я не знаю, зачем Петровичу столько ошейников собачьих. Такое впечатление, что у него было целая свора собак. Тены, приборы, какие-то штучки. от которым я даже название не знаю. Ну Корпус от старого телевизора выполняет роль какой-то полки судя по всему для какой-то не очень ядовитой химии ну да я сейчас еще вам покажу тут склад всяких дощечек которые если нужно просто залез под стол и взял и не нужно ничего ходить искать Огромное количество всевозможных винтиков, болтиков, коллекция магнитов всех а? форм и размеров. Очень нужная вещь. Так, Петрович вернулся ага. и продолжил. И это. Значит, никаких тут обыкновенная вода. У -у -у. У -у. Ты... Теперь часто задают вопросы, знаешь, какие. Говорит, а какие пропорции нужны... Ну вот когда гипс затворяешь, ага. ну кто-то спрашивает, растворяешь, ну затворять, гипс нужно затворять. Затворять, а не растворять. Да. Про самое правильное, ребята, самое вот самое правильное затворение гипса, это берем так, берем воду. Ну, примерно. Примерно вот сколько. Ага. Берем гипс. Гипс. Банки. чтобы... Гипс. Г16. И, значит, гипс засыпается в воду. Не вода в гипс. Ни в коем случае. Ага. Гипс засыпаем в воду. Обычно в растворы все воду добавляют. А здесь наоборот. Нет, Обратите наоборот. В... Обратите внимание. И вот. Есть нюанс. Насыпаем так, чтобы получалась вот горка. Ну, я бы сказал бы, что уже вроде как хватит. Вот наблюдаем момент. Наблюдаем. Вот смотри. Хоп. Сейчас, подожди, подожди. Что там такое? Все, водичка подошла к самому верху. Вверху. Да? Ага. Все. Значит. Лишнее выливаем, да? Нет. Выливаем воду. Ага. И то, что осталось, Да, а все что осталось, размешивай. Ага. И вот это получается, что самая э, сметана такая. Да, сметаночка. Так, смотрим дальше. Заливаем. И заливаем хвостик. Ну да. Если сделать такой консистенции, гипс, то он, смотрите, не сильно растекается. Конечно, Я да. как-то экспериментировал с гипсом, но видите, Петрович делает это... Апт... Ну вот оптимальное <св ESO> количество э -э Я понял, воды, да. а получается, что ежели воды будет побольше, чем надо, он рас, э ну, растечётся. будет совсем. Да. А ежели <р> недостаток... Он комками станет. Ну, теперь нам, ты же говорил, что торопиться некуда. Мы не спешим никуда. Ты ж мне на насколько ты мне дал свою эту? Чего? Как ее? Я ж тебе сказал, насколько надо, Петрович. Ага. Сколько ага. надо, столько и делай. Ну, красиво так пошел. Сейчас, нет. О -о -о. И что здесь вот ты сейчас делаешь? А? А воздух как ты будешь выпускать? А у воздуха там нету и не будет. То есть не завоздушивается? Нет, таких? не абсолютно. Это я, почему? Ну, знаешь, ладно, выброшу. Петрович хотел из этого гипса, из остатков, еще что-нибудь сделать. Подумал, подумал, делать нечего, придется выбросить. Представляете, какой экономный расход материалов. То есть да. э, с советских времен э, приучили. Здрасте! Когда ты делал отливки э, в советское время, то ты сразу ставил кучу форм вот, и заколотил там пол ведра. Ну вот насколько хватило, настолько хватило. Чтобы это, если экономика должна быть экономной. Вот. Ну, это уже все, можно выкидывать. В общем, обложили ну, да. старый хвост, не старый, а настоящий 10 ну, ну, ну, да, минут, минут 15. Да. Да, -15. Ждем, когда застынет, так, ага. гипс а, застыл. Так только покурили, да, 10 минут. Сейчас, сейчас проверю, сейчас, на всякий случай. Так, все. Появилась корка, ничего не прогибается, ага. можно снимать. Слушай, да. а ты мазал чем-нибудь форму? Не. Без вазелина. Это так... мышь ту, другую сторону уже. А, то есть ты сразу две будешь делать? Что ли? Ладно, не буду забегать вперед. Ух ты, ну подожди, не спеши. Вот, друзья. <с получился вот такой вот слепок половинки хвоста. Ровно по контуру. Пластилина сейчас отсвечивает. Очень яркий свет у нас. Студийный теперь появился. Вот так она выглядит. И сейчас посмотрим, что будет Петрович не делать дальше. Ну, да я ее помою потом. Да все, все, я вообще не переживаю за это. Твою лошадь. Может да. ее потом все-таки почистить и покрасить. Не, красить точно не надо. Саша будет против. Это Пашин? Нет, Александр мой боец, который э, не любит продавать вещи, которые уже перекрашены. Краска-то не родная будет. Покрасить я из баллона и сам могу, знаешь, с золотом. Угу. Под, угу. Как это называется? Угу. Сусалочка из баллона надуть. Ну да. Ну а теперь вот, эту, теперь? вот эту поверхность, конечно, лучше сейчас ее. Чуть-чуть про, про, промазать чем-нибудь. эту Какую там. поверхность? Ну, вот это гипсон. Вот Не спеши. Вот сюда мы чего мажем? Ну, масло какое-нибудь. Масло. Мажем так. масло. Мажем маслом. Сейчас. Мажем масло. Вот Тут. это у меня где-то кисточка. Вот все этих масел. Они же все разные. Да, и можем. каждое масло Можно а, вот применять да. по технологии. Да. Какое-то, наверное, густое нужно, да? Да, кондиционер. Вазелин. вазелин. Осторожно камера стоит, а ты бросаешь. Вот. Вазилин. Вазелин. Вазелином не пользуемся. Средульчик. Это С1. Ц1. С-тимчик. Да. Так. Да. А. а зачем мы будем мазать? А, чтобы оно не это.. Не слиплось. Да. Чтоб оно не слиплось. Угу. Смазочная паста под названием «Центим». Да ну, шо, Подшипники ну. смазывать ей, чтобы не растекалось. Ну да. Что, не что. Петрович, не все знают, что такая смазка бывает. Это, те, это для тебя очевидные вещи. А. Конечно, зрители-то разные. Ой, не говори я <свят> Сейчас в этом в Фейсбуке один мальчик, как по своему разумению, выложил чертеж. Так ему как начали там вопросы задавать. А что это такое? А это винт, это вот эта шоупунктирная линия. Вот это ну, человек, который.. То есть выдумывать начал э, да, условные ус... обозначения. Да, условное обозначение. Ну, ну, Бывает такое. Поэтому и общепринято они были. Чтобы для всех было понятно, что это означает. Так, мы сейчас будем вторую сторону снимать, да? Да. Очень интересный процесс. Эту ставим назад. А как ты ее закрепишь? А зачем? В смысле зачем? Зачем ее закреплять? Видите, как снова деталей детали узнаешь. А Она тяжелая. Видите, специальная подставочка. Ну, Опа, подставил. Да. и никакой скотч, никакие струбцины, Я не вот нужны. Э... Главное правильный угол Нет, выбрать. Это, про правильный угол и ну да. Угол правильно выбрал. Да. А, как его? Ну. И понять, ты где сколько веса придавить. Скотч, да. Где он тут был? Ну вижу. Да елки. А зачем тебе скотч? Так по периметру. Рамку -то сделай. Только так. что был под рукой. Только что был под рукой. Ну, Не мои, торопись, мои. Ладно, у меня еще запасной есть. Такую же рамочку угу. Петрович делает, угу. только уже. Не, ну, опять же. А, я... интересно. То есть сейчас все, что лишнее, э, по сути, пластилина не будет, и сразу будет форма хвоста. так Конечно. Я а, вы понимаете, хитрость какая технологическая. Но это все нужно знать и попробовать заранее. Я вот не знал, как это делается. Теперь вижу. Ну, да. У меня всегда была проблема, а как же это вторую часть отливают? А вот как, все очень просто. Учитывая, что это да можно сделать путь. в домашних условиях, да а, не... гипс стоит копейки, но кусок не, скотча. Вот тоже ничего, не, ничего стоит. не стоит. И опять тот же самый скотч. Вот Вода осталось. Вы обратите внимание, для того, чтобы получился хороший раствор, из чашки нужно прихлебнуть обязательно. Ну да, да. Лучше пару раз, тогда очень качественно получается. Все-таки энергетика, наверное, передается так через воду. Ну как, конечно. И получается все очень хорошо. Так Получается, на сколько там? 100, 50 грамм воды, 70, да, где-то? Да не ну, я, в принципе, как, вот смотришь, сколько ну, да, приблизительный объем ну, такой. Правда, я тут переборщил, но. придется Придеть. выбросить хороший. Да, сейчас мы горку сделаем. Ага. И, и всегда... как только горка намокла, да. можно остальное сливать. Вот я не знал этого. Очень интересные рецепты всегда получаешь от Петровича. Жизненные и технологичные. Да, вот как. сейчас досохну, вернее, намокнет. Верхушечка намокла все. Как только верхушечка вся намокла, Петрович воду сливает. И получается нужная консистенция. Монтана. Монтаны не ты придумал, Бергетти? Велик. Нет. <связывая> Великолепно. Тут, ну, смотри, смотри какая красота. Звездный, У -у. И потихоньку заливаем. Да. Чтобы все мелкие детали пропечатались У -у. в гипсовом растворе. Да. И застыли. Тут Единственное, что сегодня не получится отличить. Знаешь почему? почему? Потому что, ну, гипс, по идее, да да, страшно, хорошо, да. вы вы, Ну, ничего, ну как? Да, да снимем ничего. Ну да. Ну, это, хотя, а, вот, извините, зуботехники, ага. ну они же любят делать денежки, да? Ага. Вот. Там система какая? Вот он сделал эту гипсовку ага. и для ускорения схватывания его на печечку высушил и потом сушить до такого состояния чтоб ну, он... чтобы уже вода вся вышла да и чтобы по идее и по этой... идее получается что уже вот э, <свят> тут он только только, -только формовал гипс ну сейчас же современный гипс какой-то синтетический, он вообще да просто ну, в печке. Ну, зачем платить эти бешеные деньги, дядька? Это обыкновенный уже 16-й, да, я... обыкновенный все. Только, ну, знаешь, мы же хотим, чтобы у нас хорошие отливочки были, да? Ага. Вот он мелкодисперсный такой, ну, более качественный. А тот, который уже зубоврачебный, вон есть у меня, он стоит, так он там... Вообще мелкий, да? да не... Стоит он. А, да, а так космос, я понял. Космос, да. Ну вот заполнили. Да. Форму по, по край. скотча. Да. И ждем, что получится. Да. Снова у нас небольшой перерыв. Да, сейчас помыджишь. Ну опять минут 10. Минут ждем. Пошла? Вот нужно, чтобы оно этот, хрустело? Нагрело, грело. Так, О, мы продолжаем. Тепленький. Петрович пробует тепленький. температуру. Ну да. А, гипс при застывании. Да, теп, теп. температура поднимается. За счет чего там поднимается ну, уже, температура? Да. За счет того, что склеивается ну, чисто давят, давят друг на да, друга. Да, да? Да. За счет давления появляется да. температура. Скажите, насчёт... Эх, ладно, это все Интересно, как а это снимать, Петрович будет. А как? Ну-ка, ну-ка. Да нет, это... Подставочка волшебного. Mm. Видите, да, собакин хвост получился полностью облеплен гипсом. Теперь надо аккуратно отделить. Ты знаешь. Хреново смазал, наверное. Хорошо смазал, ну? Или гипс хороший. Может быть. Край хорошо промазал, и он приклеился. Вот и все. Что там? Ага. Да? Ага. Вдавил просто туда. Да, да. Вдавил. Ничего страшного. А мы будем какую-то операцию делать? Или может пусть застынет оставим? Ты знаешь, желательно А давай не будем снимать его сейчас. Давай, Давай оставим, чтобы два раза одну и ту же работы не да, делали. Не... Правильно. Все, друзья, мы оставляем да. этот да. гипс. Он застывает. А после того, как застынет, мы продолжим да. этот технологический процесс. Точно. Потому что, ну, то -то, как говорят, торопись помедлить. Да, мы правильно, сейчас да. надколем где-то. Опять да. переделывать придется. А так он, потому что еще он, он теплый. Нет, он... он должен быть ледяной. Да. Все, оставляем, Петрович. Переходим к следующему... Процессу технологическому. Тоже очень сложному и очень интересному. Так подай, это прошу, ты говоришь? Про это, зеркало? Да. Это же мы оставляем. А это оставляем. Сколько застывать да. будет? Часа три. Ну, ну, как да, минимум. Да, пока как вода вывезет. Да. Поэтому оставляем. Завтра снимем, Да? Или когда? Давай, да. Завтра будет время? Там, а завтра что у нас? Четверг? Сегодня среда, а завтра четверг. В пятницу уже все. Я в пятницу все? уже не приду, ни в субботу, понял, ни да. воскресенье. Нет, у меня сможет, мероприятие. Сможет будет завтра, ага. Прям с утра забегу к тебе, ага, да? Да. И быстренько вот. отфигачим. Там у нас останется что? Сейчас я. А -а -а. Так и получилось, что краска тоже не бралась на вот это. Но вот это не бралась краска. Скорее всего, ты прав. Насчет лака. Я думал, это дефект стекла. А вот это вот. Что? Это царапина это с какой стороны? Не пойму. Это или с той стороны. С той а, а. лицо да? а, ну, да, да. Так, ну и это чё? Подожди, за это же предисловие. Предисловие небольшое. Вот, Друзья, уже несколько месяцев э, мы с Петровичем возвращаем к жизни зеркало 19 века. В современное время сделать, э, сделать вот такую форму с фацетом ни один станок не может. Да. А вручную никто не хочет или не умеет. Да. А дело в том, что это зеркало, оно было замечательным, но... При изготовлении в середине зеркала был дефект в 19 веке и облезла амальгама. Сейчас амальгаму Петрович полностью удалил yeah. и будем пытаться отполировать зеркало для того, чтобы нанести новый ну, да, отражающие. слой. И, кстати, что остались даже отпечатки пальцев старого мастера. Видимо, вот, и, видимо с широк... его грязных пальцев. Вот эти грязные пальцы, они не дали амальгаме приклеиться. Сейчас мы их будем удалять. Если не видели... Это, как... вот. это паста. Давай покажу. А паста алмазная. 1 на 0. 1 на 0 для полировки стекла, вероятно, да? Специально И камней. Да. Всего. А вот тут смотрю, у тебя по фасету тоже убрать. Да, да, давай сне, конечно. Та вот. да, песня. Позируется? Да, Стекло надеюсь? хорошее, там, по идее, должно быть. А -а -а. Только потом вещи его нужно хорошо обезжирить. Естественно, я с ацетон, в ацетоне замочу его. То есть вот эти все мелкие царапки сейчас уйдут, да, Петрович? Все уйдет. Я, честно говоря, друзья, первый раз вижу, как полируется стекло. Да, еще его там полировать. Ну, как постелины, да. Ты ж помнишь, когда из пликсиглаза сделали? Да. Не, ну, плексиглаз, он был этот мягкий совсем. Пальцем полируется условно. Ну да, да. но мы еще его полировали чем? Зубной пастой. Да. А тут алмазная паста, алмазная паста. Она. Ну это фасет, фасет. Так еще получится, что мы лучше сделаем, чем заводской? Я ж хочу химии сделать, не этим. И серебром прям интересно что получится но там написано что поверхность заполирована должна быть в этот самый вот блеск понятно это что если амальгама пленка натягивается да если мелкие дефекты они получается отражаются на пленке а если краска то краска забивается в эти дефекты ну да Вот середина самая это, была печальное ну, вот там меня, как ой, ты ой, говоришь где ну, палец как будто кто-то туда вставил Ну так вот, под, под лупой было видно что отпечаточек там, вот, от, да от, скопия там то есть в 19 веке друзья ну тоже косяки косяки были, были да кто-то грязным пальцем ткнул в зеркало и оно очень быстро умерло но золотые руки Антикварного Айболита Петровича. Сейчас вернут через 150 лет да. вернут это зеркало к жизни. Так, а где-то тут еще царапит На середине полу, это полу. Это, это, это, же, да, это внешняя сторона, ну, вполне, она не столько этична. А не, она глубокая, думаю, которая, глубокая. чисто гладить, загладить края ее да надо и все. Больше интересна внутренняя часть, куда краска будет ложиться. Ага. Смотрите, зеркало кусок превращается вообще в хрусталь такой, в Ну по идее да. это мой отпечаток. Смотри, О, пальцы не цепляются. Не цепляются. Вот здесь это вот, это чуть... это. вот она. Вот а, она. А, вот, а, вот, а, что, вот. Умер, а, вот она, Увидел ты, прямо а -а -а -а. это. Ногтям водишь, оно а -а -а. это чувствуешь, как это неровная поверхность. Ну, у тебя очень чувствительные ногти, у меня они, они тубо. Ну, я ж не точу их на станке. А -а -а. конечно. Кстати, это Иутых. Я ролик. Вот, вот, вот а -а -а. здесь, вот еще. О -о -о, вижу. Что говоришь что ты? Я да, как-то кинучку про Иутых смотрел, про Васю. А -а -а. И она показала свои руки. Рабочие руки, И утых это кто? Иутых, ювелир. А -а -а. Не, я же не знаю. Ася, Ася. Не, не знаю. Ну, а чего у этой Влады? Тоже руки рабочие? Без миникюров? Нет, не, ну. Я смеялся, конечно, вчера на ней. Ну, ничего, правильно. Ничего, да. Она если нормально. воспринимает, нормально. И крутила, и, и тянула. Ого. Она спросила, что возможно это? Я говорю, только если руками будешь работать, все возможно. Все, да? Еще раз попросилась прийти. Ну что? Еще, еще, еще. А, да, вот как раз на этом на блите видно. Ну чё? Ну ты знаешь, мой голос И... А сейчас пальчиком. О! О. И тут. Вот здесь вот где-то ждать. Да, вот она, вот она попадает, вот, вот здесь, вот да, нет, нет. А ты ноготь ставь вертикально, вот под 90 градусов, тоже почувствуешь? Да нет. нет. Да почувствуешь, Петрович, он будет, он должен скользить вот ноготь под 90 градусов, мизинца поставь, он самый чувствительный у тебя будет. Поставь и веди его, и ты почувствуешь, он не скользит, оцепляет. а цепляет. -а -а -а. Во, Фигу. видишь как? Ага. Чувствуешь? Хрумкить подвесок. А по стеклу хрумкить не должно, знаешь же, да, там же гладкая поверхность. Ноготь под 90 градусов ставишь и ведешь. И сразу почувствуешь. Я хочу так это научиться серебро в зеркало полировать, ногтиком ведешь и ну, там чувствуешь. Это... Ну ч? Да песня. Ну замечательно. Так, да, ну теперь значит, давай, все равно руки пойду а это сейчас смысл ну. Вчера, друзья, мы остановились на том, что у нас остался застывать гипс да. по форме хвоста собаки, да. которые мы собрались с чем клонировать. Конечно же, нож не, не, не съемная, понимаешь? Но хотя мы там промазали этот ну, солидолом. Солидолом, да, стык. Ну вот стык обозначить нужно. Вот смотри, мы вроде как обозначили стык. Так, тут у нас еще, О, тут прелестно. А что там ты посмотрел? Стык первого слоя со вторым а, слоем. снизу, да? Да. Ну, вот тут наплыв был, значит, я вчера вот это пробовал, сейчас уже хорошо схватилось. Теперь, вот, вроде бы железяка, да? Ага. Значит, что мы делаем? Смотри. Ребя, подожди, не торопись, я. Да, давай. Оно должно вот уже, треснуть вот, четко, да, да, вот. что четко по центру. Опа! Подожди, не спеши. Да. посмотрю. Да, да, да. Видал? да, треснуло четко по центру. вообще крутяк. Крутяк, да? Вообще крутяк. Главное знать, куда стукнуть. Сыпется. Ну да, да. Вот ту надо было смазать. Не, ну да, ну зачем? Сейчас мы его. Сейчас опять вот это. Раз. А, Такая специальная деревянная кияночка, чтобы она так. Чтобы форма сама. Да. Легким постукиванием восьмикилограммовой кувалдочки устанавливаем крышку часов на место. Нет, ну, видишь, оно ну, пошло, пошло, пошло, ну. Не застряла. Ну, а -а -а. А, Уже оторвалось. Вот край мешает, вот он не сходит. Значит, мы вот. Ну, мы сейчас его. Ну, мы показывали, как это да, где, да. как это быстро сделать. Естественно. Шатается, шатается, шатается. Где-то что-то да мешает. Да и все нормально. Все, вон он мешает кусок, вот он. От, от, от, отвалился уже. Сковерни его и все. Он уже отвалился, видишь? Так, ты понимаешь, в чем дело? Это очень даже хорошо. Он вот отвалился. Так. Теперь, знаешь, нам нужно с, этот, что? совместить. Где ж у нас тут стык. Хвостовик. Ага. Понарисую его. А вот он, вот он. Нам нужно обозначить Обозна... край да. хвоста, который входит да. в позвоночник собаки. Вот так вот. И заодно это будет у нас как литейная такая форма. Форма, да. А, а, Песни. А там залипло а вон тут. внутри там снизу, а. видишь забилось? Вы, да вижу, вижу, вижу там. Ты видишь? Все. Все. Песня. Вот получилось. У нас вот в итоге да. получились две половинки хвоста. С отверстием сейчас, для, для заливки. Да. Так, да. я понимаю? Да, да, да, да. И сейчас можем... И попробуем сейчас сделать хвостик. Да. Так. что теперь нам надо? Форму эту не дорабатывают, да, или ее за Не надо. Оно, ты, когда оно отольется, но ну, если там где-то пузырьки Лучше были. Лучше предмет доработать. Да, мы потом уберем лишнее, потому что собачка вещь она разгравированная, чуть-чуть, ага. вот. Ну а на практике обычно форму дорабатывает или предмет потом после Предмет, предмет, пред, предмет, конечно. Вот тут. Ну это... это. Слушай, то, что... Да все, оставляй, потом почистим. Давай это. Отливкой займемся. Ага. Так, ну тут... Вопрос такого плана. А сколько же сюда нужно этого самого металла? Как объем посчитать? Ага. Научи. А? Научи. Так это сейчас мы сделаем. Берем песочек. Ага. Только где он у нас песочек? Песочек. Это... Вот здесь есть даже где-то, друзья. Мешок песка. Да. Мешок песка сейчас. для того, чтобы определять, сколько сколько нужно металла для формы. Вот у Петровича еще какой-то зверь стоит, коник Санечкового моста, падший всадник. Очень похож на старую какую-то работу. Петрович, а коник с дефектом этот? Петрович пошел искать мешок песка. Представляете, здесь потерялся, вот в этом во всем потерялся мешок с песком. Неудивительно. Вот столько всяких разных инструментов, назначения которых многих, скажу так, многих мне неизвестны. Поэтому тут снимать нам не переснимай. Тут столько технологий, что возможно. Я говорю, там коника заснял. Он старый. Ага. А? Конь конь вот тот с падшим всадником. Это, да Это он ну, дореволюционный еще. А что с ним не так? Посмотри, вот, чтобы красиво. Хочешь еще красиво сделать? Мешок песка. Конечно, красиво давай. Красиво, что-то мы сделаем. А, песок красивый. Красивый песок. песок у белый. белый. Да. Вот это. Стеклянная этот, как она Пыль? Не пыль. Вот это знаешь, покрывают э, э, разметку дорожную. А, чтобы блески были, шарики, шарики. такие, пластмассовые. Ты так. Будем измерять, сколько нам. Ну... Будет необходимо раствора. Не раствора, а как правильно? Металла. Металл. Так. И? Зачем, да? Чё И? Ну, а дальше. Mm. что то мало как-то. <с <multiplier> Слип с... <purely> да. <смех> да. Ух ты. Забыли про солидол. Ну ничего, сейчас мы его... Сырое. <смех> ты представляешь, а это тогда нужно нам печку включить, чтобы... Что, Что сырое? Это солидол влип. Ну, солидол. Сейчас мы его... Что, оно все сухое? С... Прилипло на солидол просто. Смехёво. Это у нас просто небольшая производственная травма. Да, да, да. Хвоста. На него насыпалась стеклянного песку и прилип внутрь формы. Точно не сырое, это сырое. Сырое. сырое. да? Ага. Ну мы сейчас его на этот. Подсуша. Э, да, на.. Песечку положим, а в сырой нельзя заливать начнется ну, разрывать не форму не за счет пара да? да вот видите какие нюансы есть друзья обязательно их запомните ни в коем случае не заливайте в сырую форму ага. так как форму может разорвать и придется эту работу начинать сначала ну вот петрович все сыпал у него, судя по всему, получился объем, который теперь нужно перевести в вес, Ха -ха. да? Ну да. Ну получилось вот 16 кубиков. 16 кубиков. И теперь сколько ты возьмешь металла? 16 кубиков. А мыши это все сейчас элементарно. Ну -ка, мне кажется, здесь... Так, или сначала поставим греться. Давай поставим греться чтобы оно и нагрелось, и высохло. И высохло. А мы пока что отчитаем металл. Тихо, тихо, зеркало! Тихо, тихо, тихо. Так, тогда я тут... Сейчас, что? подожди, я уберу оттуда его. Ну, что? Сейчас. Вчера, друзья, вы наблюдали, как Петрович полировал этот кусок стекла. И уже сегодня, буквально за ночь... Он превратился в старинное зеркало с такой легкой дымкой, вековой. Зеркалу этому больше 150 лет, судя по отметкам на раме и на часах. И буквально в, следующих, в одном из следующих роликов я вам покажу рамку с часами, в которую это зеркало встанет. Восстановление зеркального покрытия проходило по современной технологии. Потому что та старая технология, она довольно токсична и вредна для здоровья. Ну а современные технологии позволяют буквально за несколько часов кусок стекла превратить в зеркало. Я говорю, в Фейсбуке сегодня там опрос великий. А зачем? Обучение. Зачем э, э, в школе изучать геометрию, кому нужны эти синусы, а зачем нужна эта алгебра? Ну да, действительно же. Главное, чтобы прочитать этикетку и, и сложить копейки, да. Ну вот, кстати, простой пример. Для чего нужна математика? Вот у нас сплав этот Гартовский, который, ну, типографский. Что мы имеем? Ширина 25 на 4 с половиной. Так, смотри. Где нарут ручками? Ту ручку забрал. Так. 2,5 на 0,45. И длина у нас получилась. Вот ты невезуха. Еще не хватает дальше ничего страшного сейчас мы вычислим так это будет все ж приблизительно ну как приблизительно а если мало будет допустим да ничего нет 21 и 8 на, на 21 и 8. Это я определил объем этого бруска. Всего. А? Всего. Да, всего. Вес этого бруска. опа она не хочет. Не хочет верить. Значит, он тяжелый. Тяжелый перевес, значит, больше килограмма. Да нет. нет. Весы до килограмма эти. Пока посмотрим, что тут еще у него есть. Uh -huh. Uh -huh. 250 двести Видите, и здесь весы, и там где-то весы. В каждом в каждом Можно углу какие-то приборы есть. Крупные, крупные. Ну вот. Так, двести Равно 250 грамм. Хорошо. Значит, берем так. 21 и 8. Да б же ну, что Что потерял? Вот, сука, ну, куда левешь? Что ты потерял? Форму Нет. вот лежит. Нет. Ша э -э -э сеточка, которая А, я... сеточка. В руках крутил. Это как она называется, болячка, блядь? Склероз, как, вимфоцитин помогает. Черт, да не да? Где-то вокруг ты ее крутил. Так вот. За перчатками пошел. Куда ты ее положил? Да перед, тем, нет, нет. перед тем, как за перчатками идти, где-то ты что-то делал. Это сюда вот, да. Ну, значит она не нужна. Ну вот на тебе сеточку. Ой, Не в ящик ее положил перед тем, как перчатки. Не, не, не. Ладно, пусть. Так. Сейчас, подожди, секунду. Мусор убрать. Да, сейчас. Включаю все. Готов? Ага. Поехали. Да ну тут видишь, вот немножко у нас тут нихт. Нехорошие остаточки. Ну и ждёте. Всё. Теперь берем посолить, поперчить, да? Великолепно. Почти готов состав да. нового хвостика да. собаки. Осталось довести его до кипения. Да. И можно производить клонирование. какие-то делает манипуляции с формой думал туда зачем то что зачем-то бежим их заливаем заливаем заливаем все залили ну все и, и ждем когда застынет да. Хорошо, что не обжегся. Сто процентов. Сколько ждем? А? Сколько ждем? Да какой? Что, что Все? Наливай до да О, вот и хвостик. Вот, друзья. Не, ну в принципе ж. А, ты в типографиях не был всех советских никогда, да? Давно был один раз там со школы экскурсии, а так да. не был никогда, конечно. По-свойски не эти ходил. Эти строго Петрович. отливные машины, они с все, все, все, все. Мне интересы были, по-свойски ходил на ЗИП, вот эта экскурсия была. На куда? ЗИП, ЗИП. Ага. Я в радиошколе учился, на Ленина, помнишь, была? Ага. Ну, туда нас все. водили, показывали. Теперь мы там будем. Так. Перемещаемся, подожди, подожди, я же должен камеры перенести. Ну что, я, Ром, малюха, весь поторопились, и У -у -у. весь вот они, ой, ой, ой, ой. Бросай, бросай, бросай, и что не так? А вот вторую навряд ли получится. А, треснула форма. Треснула форма. Видите, друзья, из-за того, что мы не досушили форму, она треснула от паров, которые выходили да. после того, да. как мы залили да. туда раскаленный металл. Поэтому форму эту можно уже выбросить. Нет, жалую, Второй жалую. <laughs> жалую. отливки с нее уже не получится. Да, Но что? тем не менее положи, я поснимаю. Ну. Положи его, попереворачивай лучше, он лежит сейчас. Вот видите, какой получился хвостик, и через какое-то время Петрович его доработает. Так и... это сейчас мы уже все известно, сколько нам нужно отрезать, какие а, слесарная работа. Ну я понял, отпилить, проточить да. и вставить. А он а... чем, вот этот гард хорош, понимаешь, он не, не как свинец, не как олова. Он такой хрупкенький, такой, значит, этот. Похожий на чугун, да? Ну, ну если его покрасить черный, серый цвет будет на чугун. Похож. Ну, то ж покрасишь его. Конечно. И будет он как на родной собаке. Черного цвета. И он будет так дынь-дынь-дынь. Вот, знаешь, развернуться. -ка такой, да. Да, Замечательно. Вот так, друзья, происходит клонирование хвостов. Но на и собаках и производства завода Касли. Не, не конкретно вот мы говорим если про хвост то приложи поближе пожалуйста mm -hmm. да вот таким образом проточится еще здесь ну, такой вот да, да. такой вот так Тогда прорезь прорезь проточится и на вот это отверстие зафиксируется хвостик Хвост очень горячий. Петрович побежал его остужать, для того, чтобы мы могли приложить к оригиналу и свериться. Буквально 1-2 минуты. Вот оригинальный хвост. Вот хвост собаки, которую мы восстанавливаем. К, к, ну, к старому хвосту чтобы посмотреть идентичность так вот так а ты что имеешь виду, микроны мире нет я просто показать хочу что получилось вот был хвост собаки да мы такой же отлили по размеру ну, да. И осталось его прицепить. Всё всё получилось, все замечательно. Даже там вот, смотри, Мелкие, вот да. видишь, вот тут даже тот косячок литейный, который... Да, а, ну покажи поближе. А вот, вот, вот, вот, вот, вот видишь. Сейчас, подожди. Что там за литейный пузырек? Ну да, ну как, не почистили литейщики. А ага. он тут отпечатался. Ага. Все четко, все волосики, которые а с другой стороны, ну вообще, красота что там тоже, да, видно, да, все да, полосики, видно, все волосики дефекты. Вот Не, там... ну это, это еще куда заплыл. заплыл металл, это все чепуха. Вот. Так происходит да. в домашних условиях, ну, вот, да. буквально за 24 часа появился да. но, хвост собаки. Но дело в том, конечно, вот да. было желание... А ну-ка, ну. Сейчас. Видишь, тут бордак. А? Там... Так. Это смотрите, первоначальный. Петрович. Да. Это же как первоначальный вариант. Что я когда То вот есть Петрович где это распечатал. Обрати внимание, собака без веточки. Да. Распечатал. Да, да, да. Видишь, да? Да. Но это а, все равно она. Она же, она, да. Она, да, да. Но без вет, друзья. Смотрите, хочу вам показать. Вот все изображения собак, которые есть в интернете. С веточкой это большая редкость. Видите, у нее веточка под брюхом. Ну да. Петрович не обратил на это внимание. Да не, она мне не нужна, мне, мне собака больше нравится. Так, смотри, это ж... Пере, да, не, попал пере, на, чуть -чуть. не поп, Ну так извините, это нужно с, с этим арифметику вспоминать, туда-сюда, ракурс. Еще такой. и фотография, конечно, как он там ее обрабатывал, неизвестно. Когда. Да, да. Может да. он ее сжал или растянул. Уже, ну, это с, с, с этой стороны... стороны. Ну, вот тут а теперь что, ну все готовое. Да. Благодаря а а ареалу. Точно антикварному, ну, в котором нет. можно найти любое животное. Нет, кстати, я один раз нашел такую, но она ведь меньших размеров. Или как он этот, джигитолка. Сколько есть? Четыре размера. Да, четыре размера. И сколько этих ружья, там вот эти базуки там приходилось делать же по новой. Четыре размера. Да. Так что если вам нужны базуки и эти соблюки, приходите, мы вам сделаем. Да, друзья, если красный, у кого-то не хватает деталей, то да. мы можем на заказ. Нет, так подожди, а ты же там, когда мы кому на лошадь делали эти стремена. Ну. Это шоко. Ж... А у. Стоп, а уздечки, вот это кому я делал последний я раз? Я не знаю. Да ты Не будем озвучивать, кому выяли, достались хорошие уздечки на лошадь. Ну, да. Но кому-то достались. Не, потому что, знаешь, там еще было в каком моменте, вот настоящую, принесли настоящую, точно, чтобы Муха там не сидел, да, ну, вот эти вот... Уздечки были сделаны из тонкой-тонкой жести совсем. Да. Но она не серьезная. Да, ну, я красивые. потом вот это прокатал, более толстенькие, такие где-то 0,6 ее делаешь. Все с теми же самыми вот этими тучками. И оно ну, более красиво смотрит. Петрович, я как-то сделал саблю на соловатой Юлаева. Ну. И сказали, что это родная сабля. Правильно. Она настоящая. Сама настоящая. И острая, и острая. Ну, да, да. да. А знаешь как, это ж приятно. Да. Конечно, приятно. Ну я же как-то сделал. Э, ну да. О, ты что это? Ты? Я говорю, да? Серьезно. Ну, беру, переворачиваю, а там с обратной стороны под микроскопом. Делал ку. Не, ну это же интересно. Конечно, интересно. Знаете? Самое интересное в работе, наверное, ювелира, это, как ты говорил, когда другой ювелир или группа других ювелиров не понимает. И как это сделано? И Нет, это, это не мои вообще-то слова, это там классика такие. А, говорит, что да, ювелирные изделия не имеют обратной стороны. Изнанки, потому что изнанка у нее тоже должна быть красивая. Закрытая от глаз. Да, да, да, закрытая от глаз. Но иногда, когда вот в Эрмитаже было, что надеваешь перчатки, достаешь из витрины или там в запасника вещь, уже начинаешь его, а, -а, а понятно, как оно сделано. Ты представляешь? Ну, <сёк> потому что пощупать можно ручками, ты, да. если ты такое что-то подобное делал, Делаешь? обрабатывал да, такие материалы, да. знаешь, как эти замочки выглядят, как ты говоришь, Лего там э, собирают из ювелирки, когда не видно сварных швов, швов и все швов, думают, так, леб... а там как обычное как Лего. лего. А уже давно, были? обычный деревянный дом без гвоздей, по Где, сути, а, только, да, только из металла, также только собран, металла. плотно стоит, и надо знать, в каком да. порядке собирать или разбирать. Такая головоломка ювелирная. Ну что, это или оставим, как такое? Не знаю, что хочешь с этим делать, все, прощаемся тогда со зрителями до новых так роликов. Подожди, Ты... а окончательный вариант установка хвоста? А мы покажем в одном из следующих роликов, когда ты уже доработаешь. Когда уже покрасишь собачку и мы поставим двух этих собачек и попробуем отлечить найти а -а -а дефект. А так подожди. Ты вернешь хвост сам, а, на... а слесарка не нужна? Нет, ну уже все ну, понимают. потому что тут что, конечно. Давай в тут... двух Посмотри, словах вот расскажи детали тут... какие-то вот тут так как на свет. Вот, видно, что тут э, пропил. Ну пропил этот. Он был сделан. Для чего? Сюда должна быть вставлена железочка. И также в том конце хвоста. Пропил. И на двух, да, в пропилы. Ты-ты собирается на заклепочках. Естественно, что оно заполняется клеем или этим, ну как его, там, смолой какой-нибудь. Ага. А потом же просто подкрашивается. Под ретушируется, где-то тут добавляется эти волосики, которые не, весь не портит. Дорезают условно. Дорезаются, и все. Ну, готовый вариант, когда доделаешь, уже покажем. Вот это. Еще через сутки мы решили наведаться в гости Петровичу с моим напарником-собакой-блогером Бри. Пошли посмотрим, что там Петрович наделал. Сюда. Заходи. здрасте Вперед? Пошли. Нам сюда. Пойдем, вперед. Сюда? Сюда? О, привет. привет! Петрович! Собаку найдёшь? Привет! Как тебе новое устройство? Да, нормально! Ну, заходи, заходи. Привет! Я собака бриз. Хочешь, меня погладить? Да. молодец, собака Брит. А тебя? Да. Можно погладить? Услышал, что сказала? А, а тебя, говорит, можно погладить. А можно, можно. Сейчас, Бри. Все, отдыхай. Иди, посмотри, посмотри чего у Петровича Бри, Бри, Бри, иди сюда. Смотри, что это. То есть едой не пахнет, неинтересно. А, так фиксируют. так сильно не болтай, я не успеваю снимать. Дело в том, что, конечно, вот собачка была без хвоста, она как бы ну, ну, не, недоделанная, не, не ну, ничего страшного. Есть возможность, конечно. Я первоначально собирался лепить, что-то там делать. Ну, случайно так получилось, что началась. именно эта же самая отливка. Так что я считаю, что теперь вещь как бы отреставрированная. То есть, как ты говоришь, если 10% подлинного предмета осталось, Это уже, да, уже то это подлинного, подлинного, то остальное можно доделать. То, то есть, по сути, основная часть художественная, если Конечно, есть, ну, вот так, друзья. Вот получилось вернуть к жизни еще одну собаку. Кабри передает всем привет. Подписывайтесь на канал Антикварный Ареал. Пишите ваши пожелания, о чем бы вы хотели посмотреть, о каких предметах, что, чтобы вам было интересно отреставрировать вот так вот в онлайне практически. А мы с Петровичем вам это покажем, покажем и да. расскажем, как или это же, делается. Ну, или же, если будет что-нибудь интересное. Ну, Например? Ну, Нет, ну это, видишь, тут что? Ну тут не хватает, тут цепь должна быть у него. Ага. И каменный такой постаментик. Ну это не реставрация, это что же. Это доделка, доделка да, больше? Доделка, да. Ну, пойду, да. прийти к тебе как-то посмотреть, как ты камни полируешь. Я, я заказал камень. На собачку? Нет, сюда. Будешь, а собачку. будешь полировать его? Нет, тут такая цилиндрическая такая постаментик должен быть рисунок. А -а -а. Ну, ребята спицы занимаются эти клубичинские. Так что, сделают. А этот, да, тут он этот, как-то Шмюленберг какой-то. Швилин. Виленберг.